Добрый день! Вот и закончился сезон. Мы собрали весь урожай, собрали семена томатов, семена сверхострых сортов перца. Сегодня мы выложили обновленные каталоги томатов и обновленные каталоги острова перца. Мы пополнили каталоги, добавили 100 новых сортов томатов и 100 новых сортов острова перца посмотреть наши каталоги можно под любым видео на нашем канале они находятся либо под самим видео вот здесь вот либо в нижней строке комментариев то же самое здесь находятся ссылки на каталоги острова перца ссылки там на каталог томатов и на наши соусы. Заказ можно сделать по телефону. Вот есть два номера телефона. Либо написать на Viber или на WhatsApp. Также можете отослать письмо. У нас есть три адреса почтовых. Это Укрнет, Майл.ру и Gmail Также заявочки можете оставлять ВКонтакте, в Одноклассниках. На Фейсбуке, в Твиттере, чтобы посмотреть наши каталоги, вам достаточно навести курсор мышки на любую из ссылок, кликнуть один раз правой клавишей мыши и каталог автоматически загрузится. Так как каталог очень большой, он может на слабых компьютерах, либо на слабых телефонах грузиться довольно долго. Здесь есть полное описание. Как заказать, оплата, все ссылочки, номера телефонов. Вы можете просмотреть этот каталог. Вот, например, каталог острых перцев. Если можете посмотреть полное описание названия название самого перца, его описание, с правой стороны шкала остроты, примерно от 100 до 150 единиц по шкале Сковиля. С левой стороны здесь указано количество семян, 7 штук, и стоимость их 35 гривен. При заказе вы можете либо указывать название самого сорта, либо сам номер. Вот находится номер внизу. Вот этот номер вы можете вписать. Не обязательно писать само название. Также вы можете посмотреть видео-обзор этого сорта. Внизу есть под каждым видео есть ссылочка видно, на видеообзор этого сорта. Наводите курсор, кликайте один раз мышкой и автоматически переходите на сайт с описанием полностью со всем видео именно по этому сорту. Точно так же это находится и в каталоге томатов. При покупке 10 сортов томатов, либо это будет перец, без разницы. Покупаете 10 сортов, и 11 сорт на наш выбор мы даем вам подарок. Итак, на каждые 10 сортов. Томаты на данный момент у нас, любой сорт стоит 8 гривен, в пакетике 20 семян. И точно так же вы можете указывать сам номер э, э, семян, либо само название. Не обязательно там что-то расписывать. И вот вы можете просмотреть все-все-все сорта. Вот то же самое здесь есть ссылки. Опять, если вы хотите посмотреть, что это за томат, вам достаточно навести курсор мыши на ссылочку и по ней кликнуть. Это если вы загрузили каталоги непосредственно с интернета. Если вы скачали на компьютер, то эти ссылочки придется копировать, вставлять в браузер ваш, там Opera или Google, что у вас. И тогда уже можете просмотреть полностью это видео. Нажимаете и загружается полностью видео обзор данного сорта. Так как в этот год был не очень урожайный, некоторые сорта томатов и острого перца имеют ограниченное количество семян. Семена и соусы мы высылаем в любую страну мира. Если вам понравилось это видео подписывайтесь, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео. И приятных просмотров.